Привет любители трейдинга, желающие зарабатывать своим умом. Это канал самообучения трейдингу. Разберем очередной торговый день. Выставили лимитки на покупку. Ожидаем, что от этой зоны будет отскок. Выше в районе 74 900 была сделка в шорт. Точный вынос топа и цена улетела. Обидная сделка, но не без этого. Такие сделки будут периодически повторяться. Это нормально.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 также вы можете подчеркнуть для себя принципы, которые я использую в торговле. Выносит наш стоп-лосс. Не нравятся мне такие входы. В настоящее время я дорабатываю этот момент. По-прежнему находимся в зоне отскока, сигнал усилился, вышли объемы, выставляем лимитки. цена дергается и забирает остатки лимиток вот как это выглядит красота на минутках пошел отскок выставляем первые цели Первая цель отработалась, развиваем сделку, выставляем лимитки на перезаход. ситуацию на споте, подозрительно ничего не видно, сидим ждем. Получилось перезайти всеми контрактами. Выставляем вторые цели. Сделка уже в любом случае в плюсе, можно расслабиться. Выставляем вторые цели, там где мы ожидаем остановку цены. Это всего лишь вероятность, цена может и улететь без нас. Никто не знает что будет, но вероятность в нашу пользу. Отлично, забираем вторые цели. Цена остановилась, посмотрим на спот. Объемы ускорения говорит нам о том, что пора выходить. Последний контракт закрываем по рынку. Вторая цель отработалась не уже первой, развиваем сделку, выставляем лимит на перезаход. Перейдем за компьютер, цена консолидируется ровно посередине, между тем какой это будет день, либо ударный если цена пойдет наверх, либо обычный. Если данное видео оказалось полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, изучайте рынок ножевой торговли.